шоколадом. Я даже не отреагирую на это, то есть для меня как бы я даже не дам комментарий по этому поводу. И там тоже так же, то есть пока мы здесь вот это вот в этой мишанине для них это даже они даже не, не дадут этих комментарии для самого себя для своих результатов, потому что для них это не существует. Это кажется, как ну если хочется вот в этих играх играть. Играйте. Ну. Просто есть на каждом уровне а, и на каждом этапе есть люди, которые что есть есть вы более глубокие. То есть, например, есть, я показываю какому-то одному уровню, мне показывают другой уровень, третьим показывают третьим. То есть, которые со мной общаются, люди, они не общаются с там. Вот есть люди, которые как, как мостик между мной и следующим миром. И вот этот следующий мир, я как бы их вижу, но я вижу только, я как бы общаюсь только вот с этими мостиками, потому что те, которые там живут, уже другие интересы и я немножко не дорастаю до их интересов я не понимаю некоторых вещей я их не осознаю не, не, не могу их еще перепрожить поэтому мы с ними как бы на равных общаться еще не можем потому что я понимаю что меня вот три, так, приберять какие-то вещи то есть я понимаю что я не могу сказать так я поехала там на год туда-то а вы дети уже большие уже 10 лет уж найдите как себя обеспечить то есть я понимаю что я этого не а -а -а. сделаю ну да, это многоплановый материал, да? Да? А сейчас ну, на нашем матери очень много лицемерного, такого, большие. Ну, потому что я это вещи, это... не наблюдаю. Это. Хорошо, то есть они живут в этой Они живут же этой жизнью в нашей стране. То есть у них, не знаю, там есть банковский счет, я не знаю, квартира, там, а 20... стоп, этого вообще не, уже нет. Нет. Да. Ты же все, можешь материалить, как у тебя банковский счет? Ну что тебе нужно материализовать? Что тебе на том плане нужно материализовать? Это вот просто опуская здесь, не что нужно? Машину? Они так передвигаются. Одежду? Ну как бы, ну, хотели материализовали на себя, не хотели не материализовать. Что им нужно, чтобы вот, вот эти вот, которые мы называем блага, это уже пройденный этап, это уже все. Посидеть в глазах о возможных ограничениях. То есть, вы говорите мои мотивации, я когда вот это услышу, да, что в Китае сейчас площадка происходит, и вот они там бегают, каждый день тесты сдают, уже их там хвалят, так мой вот, ну, молодец, можешь кредит взять, так не так и вот, ну, нет. И тут я понимаю, что моя мотивация, она где-то здесь, то есть я вообще не готова, вообще не готова. То есть, я слово совсем вообще никак не готова, чтобы кто-то меня как-то оценивал, чтобы мне что-то дать или не дать. Ну, без Тут без... У меня начинается какая-то вот эта мотивация да. вот в этом месяце. Да. Да. Да. Это, это, да. Не такое. иди в отрицание. Ну, то есть смотри, вот ну, мне сейчас скажут, сказать. вот сейчас вот будут, я буду выходить, и нам скажут, чтобы выйти из этого здания, нужно всех проклеймить. Да. Я не пойду в отрицание. Ну, как вы хотите, проклеймите. Меня-то это не понимает, не поменяет. Я-то да. пойду на дальнейший уровень. Да. Понятно, что и там где-то какие-то моменты, да. там их уже не может. Нет, ну, что, а смотри, если это, будет, если это будет, если э, это будет, что должно быть стереотипы. То есть, если я не могу выйти тогда. из этого здания, чтобы вообще здесь на всю жизнь остаться, как бы зачем мне здесь оставаться на всю жизнь, я тогда выберу второй вариант. Если опять ты говоришь про вакцинировать, то, есть, то тоже нужно понять, чтобы что, как как бы на чаше весов-то что стоит. Нет, ну вот людей с работы выгоняли, если ты не вакцинируешься вот да, тебе, у вот меня есть на и... работу приезжали и вот тебе на день вакцинируйся или иди, иди подписывайся. у меня знакомый 9 месяцев тоже. Да. Да. Иди, а все тоже тоже а потом все жизнь. отдали все деньги за 9 восстановили да. зарплату, Это телу, а а а, внуков, а Как началась, да? Нет, когда вакцинация пошла, заработали А он если ну ладно, не надо пускать, я пошел. Сверху. А дали за один месяц деньги, ему тоже все на работу. Ну, я про это тоже Ну, не в я не буду с в стал. Всегда есть выбор. И этот выбор всегда делаем мы. Можно остаться здесь всю жизнь в этом здании. И здесь там, точно так же там, вести эфиры, там точно так же какую-то жизнь. Есть же фильмы, да, где там вся жизнь показывается в одном здании. Можно и так прожить, а можно там всегда есть выбор. У нас есть всегда выбор без выбора. То есть мы всегда себя четко знаем, что мы, куда мы идем. Это я вам завтра расскажу про эти прожилания. Вы поймете, о чем я говорю? Mm -hmm. ну, Джек Лондон так и писал свои рассказы Каждому встаю. А кто-то в класс лагеря выживал. Каждый день. Хороший пример. люди, которые Не которые реагировали на раздражение. Да, да, да. Потому что они хотят и как этому нужно. Кто-то писал книги. Да, кстати, вот. Сериал Ромбинга. Я не читала? Я не читала. Он же ехал. Ну, что-то, что-то писал какую-то речь свою, очередную, он был и революционером. А за окном был дождь, вообще это в Индии. И, и когда его подруга зашла в кабинет, хотела окна закрыть, потому что они были открыты, а там ну, сильнейшие гроза и все такое. На подоконник ни одна капля дождя не упала. И вообще, все было сухо абсолютно и хорошо, потому что вокруг него именно вот такой был, вот плотность была такая. Да, конечно, это все. Это, когда я первый раз, это было четыре года назад, когда я сидела в машине, и мы с девочкой общались, тогда я только поняла, что есть вот эта вот телепортация, есть все вот это, то есть это четко когда ощутила, я сидела в машине, и шел, это еще была на Урале, и шел э, дождь с такими крупными каплями. Ливень с такими крупными каплями. У меня была достаточно неплохая машина, то есть крыша не, не дырявая, то есть никак. И я сидела, и когда мы с ней начали говорить, что как бы не существует ну, по одним процессам, и я вижу, что у меня рука на руле лежала и капнула капля. Я понимаю умом, что эта капля не могла никак капнуть через Правильно. машину. Да. Но я понимаю точно так же, что все мое сознание сказало, что все возможно, и дало мне это, как называется, знак. И с того момента, вот, вот как раз четыре года назад, я начала очень плотно этим заниматься. Я вам завтра расскажу, как, как со мной происходили некоторые процессы, которые оказываются что сказочными. Вот. И как это вообще, как наше тело это максимально быстро собирает. Это наше тело, это просто уникальное. Это действительно тот дар, которым мы практически не пользуемся вот, Свет, такое. мы тут на откровении физическое, да? физическое, физическое. Да? на откровении находимся mm -hmm. а вот это вот что вообще значит ну как бы mm -hmm. ну это я говорю что смотрите я просто видела извини сейчас скажу по телевизору там проститутки то ли в австрии не знаю вот они вот именно вот такое делали не знаю И что нет ну это я так, ну, говорю, нет, это говорю это как привычки. Как в кавычки. Ну, Люди говорят, что кавычки. Да? Например, Потому добро, а на самом деле да? это зло. добро говорят, добро. Как бы в кавычках, что типа я не всем все какие-то символические такие. Нет, я никаких символик не знаю. у да? меня такого вообще нет. Я не знаю, Ну, Как-то как вошло, Тебя вошло Ну, это кавычки. Это обычные кавычки. в детстве в школе это. говорят, там поставьте кавычки, даже чтобы да. у нас вот в институте кавычки не раз... забыли. Перв... Втор... Нет, второй год такие <aptly> <сёдов и кубички> ну, Не знаю, у нас как-то это не может быть Ну Ну что, ребят, будем прощаться до завтра. <сёздная> <Я прощаю. сёздная> Сейчас будет еще встреча. <сёздная> Я вас завтра жду. Готовьте еще свои вопросы. Обязательно. Okay. <сёздная> Мы завтра как минимум час на вопросы оставим. <сёздная> <сёздная> <сёздная> чтобы их разобрать. <сёздная> <И> <сёздная> Чем больше вы зададите вопросов, тем глубже мы вас вскроем, тем древнее вы А, да сейчас сидел вообще, в принципе, наверное, как вот это вот все состоялось у меня 8 уже, вот, отначала, да? но я всегда любила. Слушай, у её, попробовать я просить, всегда любила. Для меня это было как то Нет, интересно. Они интересно. Они вот. Но я никогда не шла вот двери, потому что вот, что-то такое, то есть для меня. Прости, вот, Форта, нет, они это их у тебя дома, да, так, да, а, мод, да а. вот такой вот аппарат, вот а, а. который я покупаю не через неделю, который, который ставится а вот так вот. А почему Потому что я занимаюсь экземплярами, я сделала Бери, Это круче дистанция. Он уже все Я не знаю, что теперь Сколько? И Как я помню, Фролову будет. Отлично. Отлично. Это Корея, И наши уже это Япония. Наши уже сравнивали. Это Корея, они через два года ломают аппарат. Производятся 50 лет японские разработчики совместно с российскими. За ну, за 20 лет, не за 50 лет. Покупать не надо. аппараты. А? Пробовать бесплатно, либо да. ну, типа ты, я, да, можешь кому-то ну ездить, будешь ко мне в гости заводить. <говорых> okay. Через не а полилось? -а -а. <говорых>